На Василии у соседей приготовлен бишпармак Мама начала беседу просто так. А у нас, сосед, звезда. Да-да-да. А у нас? Класс! А из нашего окна пирамида вся видна. А из нашего окошка парк и акорды немножко. Витнес-клуб идем сейчас. Это раз. Ну а мы в бассейн и спа. Это два. Умный дом, такой удобный. Это очень хорошо. Сервис просто бесподобный. Это тоже хорошо. Все мечты воплощены. Хайвел в сердце Астаны.